Центр подготовки получил оптические визиры и тренажеры для обучения космонавтов навыкам ручной стыковки кораблей. Холдинг Швабе входит в Госкорпорацию Ростех, поставил в центр подготовки космонавтов ЦПК. Оптические визиры, тренажеры для обучения космонавтов навыкам ручной стыковки космических кораблей. Об этом сообщили в пресс службе госкорпорации. Холдинг Шваби Госкорпорации Ростех поставил в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина Визиры в тренажерном исполнении для отработки навыков стыковки пилотируемых кораблей с орбитальными станциями, говорится в сообщении. По информации пресс-службы, обучающие симуляторы созданы для совершенствования навыков стыковки космических кораблей с орбитальными станциями и ориентации в космосе. Тренировочные устройства выполнены на основе девятиканальных визиров ВСК-4 космических перископов, которые используются на всех модификациях космических аппаратов семейства «Союз», уточнили в Ростехе. Как отметил исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Ивтушенко, визиры разработки и производства уральского оптико-механического завода Холдинга Шваби используются более 50 лет, с первых запусков «Союзов», и не раз помогали космонавтам выходить из нештатных ситуаций при сближении. На сегодняшний день для центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке мы поставили три тренажерных устройства, а также продолжаем оснащать нашими визирами космические корабли «Союз», — отметил он. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.